Меня зовут Егор, мне 19 свет. Мне очень понравилось занятие, особенно как мы играли и занимались мы с ней с помощью, с помощью чтения. Мне понравилось считатели на годы 10. Я бы посоветовал этот тренинг своими друзьями сам какие-нибудь изменения видишь например по а школе нет. по урокам что-нибудь поменялось у тебя как домашнее задание сейчас готовишь да, быстрее, быстрее прочитать и а, ответить нет. сам доволен теми результатами да. которые получил спасибо. Угу, спасибо здравствуйте меня зовут Арима. Хочу, ну, во-первых, сказать о том, для чего я своего ребенка привела на, на тренинг, увидела объявление. Мне захотелось, наверное, помочь ребенку научиться работать в коллективе, ну, вот, определять свои цели, задачи, достигать их быстрее и найти, наверное, правильное решение для достижения своих целей с, Мариной, с Марией Михайловной общались на эту тему, да. мы пытаемся побороть свое время и организовать свое время. И, знаете, у нас уже пошли быстрее и пополновение домашних домов, мы уже более сговорчивыми стали. И не такими замкнутыми, наверное, все-таки на пользу пошли курсы. Более раскрытые стали. Для меня это было важнее даже mm -hmm. Главное того, чтобы не, и не столько, сколько ты увеличил свои там на скорости в чтении, а сколько научиться общаться в вот, вот, коллективах. Mm -hmm. Спасибо, я услышал. Mm -hmm. Спасибо за вопрос.